Всем привет сегодня у нас завершающий цикл по sdl он был кратким вот и сегодня sdl и opengl как подключить ну и как нарисовать как рисовать с помощью opengl используя библиотеку sdl вот. Ну, здесь, здесь просто посмотрим, как инициализировать это все добро. Ну, и парочку таких э, моих изменений. Э, ну, в частности, например, у Лази он... Э, здесь создается контекст OpenGL, э, классический контекст. Что такое классический? Это центр экрана. То есть координа... система координат классическая в OpenGL такая. Центр экрана 0.0. И по краям у нас по одному, да, то есть Y вверх идет, 1, X вправо 1, а вниз Y минус 1, влево X минус 1. Ну, если у нас 3D координата Z есть, то это вот туда, как бы Z плюс к нам идет, плюс, а Z минус вон туда. И все это как бы вот в квадрат, в кубическом, ну, если за единичку брать, грубо говоря, метр, ну, в кубическом метре короче в кубе вот ну для 2d я обычно перенастраиваю так матрицу и со саму вьюху так чтобы координаты были классическими то есть 00 вот слева вверху были а сюда шли как раз по ширине и высоте экрана то есть в данном случае ну например это 800 на 600 разрешение то 00 здесь по x800 здесь а по y 600 здесь, соответственно 800-600 координат, а вот здесь Ну, то есть классическая система координат Классическая в плане Ну, рисования Да, там вот все UI-ки И т.д. и т.п. Они используют Такую систему координат, соответственно Я обычно переключаю OpenGL в этот режим Инициализирую OpenGL с таким режимом Чтобы было удобно Работать Вот, Итак, что касается самого OpenGL ну в первую очередь нам нужно пойти в функцию функцию вот есть jail и нет саму на инициализацию сама инициализация она в принципе в принципе осталась такой же так где тут то есть инициализируется sdl вот здесь это это новое да что тут новое мы указываем а да мы еще подключаем sdl open что это такое ну там там там какие-то свои настройки выставлены свои макросы и тд т.п передфные типы ну короче я его подключаю можно конечно же GL GL подключить но как написано в руководстве такие дела вот так вот что тут нового первое? Это мы устанавливаем версию OpenGL, то есть версия 2.1. Дальше. Дальше, дальше это все идет так, как и шло. Ничего нового. Дальше, при создании окна. У нас там кое-что новое. но ну, непосредственно sd окно создается так же, как и создавалось до этого. А вот у нас там был рендерер, да, мы создавали, но вместо рендера мы создаем контекст, OpenGL контекст. И вот OpenGL контекст мы создаем для конкретного окна. То есть в руководствах, вот этих вот руководствах, были темы по созданию нескольких окон. Соответственно, ну, я их не разбирал, но, соответственно, можно посоздавать несколько окон и, к примеру, в одном окне, для одного окна сделать джельный контекст, что-то там рисовать, а для других окон классические sdl-евские контексты рендера. Так вот, вместо рендера, как было до этого у нас, вызывается функция GL -Create context и мы указываем, для какого окна и это нужно сделать. Дальше. Дальше мы... Точно так же, как для SDL устанавливали синхронизацию вертикальную. Да, точно так же и для OpenGL. Вот с помощью SDLGL SetSwapInterval мы устанавливаем. То есть, если мы сюда перейдем, то мы устанавливаем, что единич, значение единичка это для как раз вертикальной синхронизации. Вот, то есть... Частота кадров будет совпадать с частотой обновления монитора. Ну, обычно это 60 кадров в секунду. И дальше вызывается непосредственно функция инициализации OpenGL. Соответственно, вот здесь как раз и идет настройка. Вот смотрите, Viewport и вот, вот это, GLOrto. Вот это как раз вот эти две функции. Они отвечают за то, чтобы установить а, классические координаты а, непосредственно нашу view, ну, отображение да, в OpenGL. То есть в данном случае у меня указывает. Давайте перейдем сюда. Вот. Что у нас? Ширина и высота. Да, вот. 0, 0. X, Y у меня ну стартует с, ну, в самом верхнем углу. Будет старт. А ширина и высота окна вот такая. А вот дальше нам надо орто указать. Что такое орто? Ну, мы можем перейти. Ну, в справке почитать, но что мы здесь указываем? Мы указываем, смотрите, left, левую точку, это 0,0. Дальше правую точку, right, ширина экрана. Дальше bottom, нижнюю точку, высоту экрана. И верхнюю точку, 0,0. То есть, соответственно, мы указали вот левый верхний угол, 0,0. Вот 0, 0, А правый угол и нижней, ну нижнюю границы правую границу вот ширина и высота ну ну ну ну дальше это по моему отдаление камер или что-то такое точно не помню ну, в данном случае это не суть важно потому что чтобы в этом во всем разбираться надо либо отдельно запускать уроки по open jail вот либо обойтись вот вот этим и все дальше устанавливается цвет для очистки вот, ну и в принципе все, на этом OpenGL у нас инициализирован. Ну, по идее, если никаких ошибок не будет, то он будет инициализирован. Дальше, дальше, дальше. Здесь используется старый OpenGL, то есть есть Modern OpenGL, там шейдеры и все такое. А здесь старый OpenGL. Как различить программы, написанные на старом OpenGL? довольно таки легко все примитивы грубо говоря рисуются с помощью вот таких вот конструкций джейль begin. мы говорим идет начинаем какие-то координаты и джейль and говорим что конец все каких-то координат не будет смотрите джейль begin. что это говорится мы в скобочках передаем что конкретно какие примитивы мы будем рисовать то есть вот это есть есть много вот таких наборов Точки, линии, линии замкнутые, line strip не помню, типа треугольники, площади, полигоны. Короче, в данном случае кварц. я говорю, что это буду классические прямоугольники рисовать, просто прямоугольники. Соответственно, я зайду первую точку, вторую точку, третью и четвертую, то есть это раз точка, два точка, три точка, четыре точка. И они все соединяются линиями автоматически. Раз, вот, то есть у меня закончилось закончилась and я сказал, и... OpenGL-движок, ну, сам OpenGL-библиотека знает, что все, надо нарисовать 4 точки поставить и между ними провести линии. Эээ, вот. Дальше. GL Begin и GL End. Это я указываю, указываю, что я полигон буду рисовать. Соответственно, это не прямые линии, а такие, ну, тут, в принципе, тоже не прямые могут быть. Но это полигон. Ну, какая разница, опять-таки, это можно в справочке почитать. Либо поэкспериментировать. Вот, что такое Jail Smooth? Ну, короче, идет такое размытие, то есть я указываю для первой, для первой точки, указываю ее начальный цвет. Дальше указываю для второй точки и для третьей точки. Вот, и в результате все это плавно переливается, ну, в какой-то, ну, короче, палитру мы такую видим, то есть цвет плавно, один цвет плавно переходит в другой. Вот, вот, вот, вот. То есть это, в принципе... А, это не, еще не все. Еще не все. Давайте я запущу, чтобы вы увидели. Как вы видите, я здесь еще буковки рисую. Фишка в том, что стандартный, просто библиотека прожили, она ну, не поддерживает отрисовку каких-то буковок Вот. А, вот, вот, вот, кстати. Вот когда цвет плавно переходит в другой цвет. Да? Вот полигон, полигон мы нарисовали. Где тут? Вот в данном случае квадрат, а вот здесь некий полигон. То есть можно количество точек в полигоне увеличить и посмотреть, что получится. Вот. Так вот, стандартная библиотека в самом чистом виде, она как бы ну, не предоставляет функционала по отрисовке букв. Потому что это довольно-таки большой должен быть функционал, там надо шрифты разные учитывать, подчеркивание, жирность, размеры и т.д. и т.п. Для адресовки шрифта, я обычно, если мне не надо там русские символы, ну, если мне не надо те символы, которых нет в стандартной таблице ASCII, а в стандартной таблице ASCII только английские символы, символы то, то, что я использую. Я использую, где тут у меня меню, я подключаю такую библиотеку GLUT, ну, вот здесь она подключена, LGL, еще LGL, вот, ну, в данном случае глют. У глюта есть такая штука: глют bitmap character. Соответственно, сколько у нас шрифтов. Вот всего-навсего, столько шрифтов. Что это такое? Это на самом деле просто какой-то define, да? Который, в котором описано. Ну, вместо которого подставляется, вот берется адрес, адрес чего-то что это за адрес это адрес это грубо говоря массив адрес массива в котором побитого представлены символы. что знаешь побитого скорее всего там просто массивы значений ну это возможно into инт, integer значений там вот раз два три 4 5 шесть, семь, восемь. вот вот так вот давайте я сделаю. То есть вы сами для своих русских буковок или других можете посоздавать ETO, Либо же на примере э, SDL, а, когда мы э, там рисовали битмапы, использовали да, картиночки, то можно аналогично сделать построение шрифта. То есть картиночку взять, в которой нарисованы все эти шрифты, и дальше пробежаться по прозрачным непрозрачным пикселям и выстроить, э, ну, с, с, выстроить короче, свой шрифт битмапы обычно, ну в данном случае скорее всего, смотрите, это массив и, например, буковку А отобразить, это вот так вот, две единички ой-ой-ой ой-ой-ой, ну какая-то у меня неправильная буковка пошла А, наверное, надо было бы, может быть, вот так вот. короче, я думаю, вы поняли, то есть единичками я задаю э -э, задаю задаю ну, непосредственно контуры Вот Соответственно, это все можно построить Я даже где-то такое делал ну так я никуда не залил Вот, короче, грубо говоря, получается буковка А То есть и для хранения этой буковки нужно сколько? Один байт Ну, 8 бит раз И 8, 8 байт То есть 8 байт хватит для того, чтобы отобразить вот такую вот буковку Вот, соответственно, это просто вот здесь макросы Размера здесь указывается, и здесь непосредственно символ ASCII приходит, и эта функция находит в вот таком представлении данных, находит нужную буковку, она знает смещение, к примеру, и вот делает вот такое отображение. То есть по попиксельно, пусто-пусто-пусто, и какой-то цвет. Да, там опять пусто-пусто, цвет, ну, то есть это отображение в пикселях, ну, представление. Вот, соответственно, соответственно, для этого нужно библиотечка GLUT, ну, непосредственно. Глюд, короче соответственно здесь я рисую и как вы видели здесь русских буковок нету потому что если попробую русские поставить то ничего не получится а давайте попробую попробую буковку f нет f нет f так ой-ой-ой-ой где там вот так вот да? да и посмотрим что она нарисует она наверное ничего не нарисует как вы видите, ничего не нарисовала ну потому что там ее нету вот так ладно хотя можно по номеру давайте 145 тоже вероятность того что ничего не нарисуется да так и так и есть вот соответственно вы можете свои шрифты подготовить либо же я думаю хватает открытых библиотек Которые позволят э, вам рисовать э, свои шрифты. Ну, в частности, по-моему, была библиотека такая, называлась FreeType, э, вроде бы, ну, и, короче, их много. Э -э, вот, соответственно, вот, я здесь просто определяю текущий там и выставляю цвет. Либо э, белый, либо почти красный. Ну, красный, еще с какими-то примесями. Соответственно, мы все это и видим. Давайте еще раз. Старт, сеттинг, нажимаю Settings. здесь то же самое. Вот, вот, вот, вот, То есть, в принципе, все, здесь ничего такого особенного нету в OpenGL. Ну, по поводу OpenGL у меня уроков нету, но у меня есть много-много разных видео, где OpenGL затрагивается. У меня есть мини-проекты, там реализация снега, игры паратрупер, у меня есть... Игра с нуля, там, что там было, блин, забыл. А, Сокабан я делал, а, вот, C++. И в уроках по C++ у меня, когда там а, разбирали графические примитивы, то у меня там тоже OpenGL используется. Короче, OpenGL много где используется. Поэтому вы, в принципе, можете найти это все у меня на канале. А, вот, ну, в принципе, все. Здесь особо нечего даже рассказывать. А, еще одна пос последняя тема. Это Modern OpenGL. Modern OpenGL это используют, используются шейдеры. Ну, что я вам могу сказать. Я урок запилил, ну, так сказать. Но рассказывать по нем, по нем я ничего не буду. Потому что я в теме шейдеров плаваю. То есть это, я, грубо говоря, скопи-пастил. Скопи-пастил все, что вот здесь. И все. Соответственно, соответственно, рассказывать я не буду, пересказывать то, что, потому что я в этой теме не шарю. Потому что шейдеры это отдельная тема, по которой нужно делать отдельные уроки, то есть самому разбираться и делать отдельные уроки. Но в целом я могу сказать, что такое шейдеры. Шейдер это такая программа, которая была придумана и разработана специально для того, чтобы нагрузить графический процессор. Вот GPU. То есть вот шейдеры как раз это такие программы. Да? То есть с помощью шейдеров мы как раз нагружаем именно графический процессор. Э -э вот. Э -э вот. Не одними шейдерами sh живы. Есть такая штука как куда у NVIDIA. У меня на канале тоже есть уроки. Так вот, CUDA библиотека куда sdk она как раз и там есть ну сам, сам язык куда он си подобный так вот с помощью куды можно уже грубо говоря сишными программами с помощью сишных программ вот классических точно также нагружать графический процессор и делать это во много потоков и т.д. и т.п. Вот, поэтому раньше были шейдеры, потом э, э, корпорация NVIDIA или компания NVIDIA решила сделать и упростить жизнь программистов и создала свой продукт для своих видеокарт. У AMD, ну у Родионов, да, по-моему это AMD, у них тоже есть свои решения, какие я вообще не знаю, потому что у меня в основном э, я пользуюсь видеокартами от NVIDIA. E. То есть джи всякими потому что у меня linux linux было время он очень не дружил с радионами постоянно падали X и т.д. и т.п. потому что радион не открывал полную спецификацию для linux разработчиков ну для драйверов соответственно а nvidia открыла из nvidia у linux все отлично и хорошо а у радиона md оно тоже хорошо, но когда ты начинаешь что-то там экспериментировать с сексами, там что-то делать, бывает такое, что что-то упадет. Вот, Поэтому у AMD тоже есть свои решения. То есть свой язык, возможно свои скрипты, с помощью которых можно напрямую отправлять команды видеокарте и нагружать полностью ее, то есть делать вычисления. Вот. Шейдеры изначально, насколько я помню, но у меня об этом рассказано в вводной по куде, ну вот, я уже позабыл, насколько я помню, шейдеры изначально предназ... предназначались для э, отрисовки всяких э, примитивов, ну то есть э, там, текстур и прочего. Но потом, чтобы нагрузить, э, ну чтобы ускорить вычисления, программисты реши... научились в шейдеры пихать просто какие-то вычисления, которые не связаны с э, графикой. То есть писали программки шейдерные вот, и отдавали на выполнение видеокарте GPU. И они там могли вычислять просто какие-то там данные, просто, которые вообще не относятся к отрисовке. Вот. Ну это все, что я знаю о шейдерах. Ну и в принципе все. Я короче вот эти два архива прикреплю. И думаю, все, с SDL хватит. На самом деле, было бы время, то здесь очень много можно всякого пилить. Потому что есть крутые игры, написанные на SDL. Е. Ну, разбирать все возможности манипуляции, это довольно-таки долго. Надеюсь, когда-то вырастут подписчики, вырастут спонсоры. Вот, и тогда у меня появится свободное время, и все это свободное время я смогу тратить на создание более качественных и полноценных роликов. Э -э вот, поэтому никто не отписывается, на патреоне еще будут, будут, будут разные, э -э разные обучающие видео. Э -э вот, ну, буду стараться добавлять уже от себя тяну, а не вот такой вот пересказ. Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.